У тебя брат есть? В 1942-м пропал без звезды. Твою полевую почту пришло. Нюрнберг, это же американская зона. Американская. Да, сейчас все съезжаются. У нас вот важное государственное дело. В тюрьме высшей чины гитлеровской Германии. Предстоит Международный трибунал. Здесь за каждой бумажкой человеческая судьба. Поэтому нам необходимо, чтобы трибунал состоялся. Все высшие чины гитлеровской Германии находятся здесь, перед лицом народов мира. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массовое истребление мирных граждан, насилий и разбоя. А вы с делегации? На заводе работала. На немцев? Кто-то снабжает информацией если это провокация?